Свежая форель. Где купить свежую форель в Воронеже? Свежую форель предлагает Папина Лапка. Мы объединяем самые лучшие фермерские и личные пособные хозяйства, чтобы вы получили из первых рук вкусные, качественные и свежие продукты с доставкой на дом или в офис. Наша форель выращивается в чистейших природных озерах Карели, удаленных от индустриальных и сельскохозяйственных производств. Форель питается натуральным врачком и может по праву считаться экологически чистым продуктом. Форель богата полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, так что это кладезь здоровья, долголетия и хорошего настроения. Нажимайте на кнопку заказать. Подписывайтесь на канал, мы рады всем. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.